Всем привет, ребят, с вами мистер Ильич и к этому ролик на канале, сегодня я решил сделать такую лего самодевочку, ее заснять, потому что она очень крутая, мне понравилась, это лего конфетница, ну чтобы получить конфетку, нам нужно дать монетку, да, ребята, это мой первый, тут даже нет никаких механизмов, очень лёгко, если хотите тутор, это обзор у нас будет, если хотите тутор, пишите в комментарии, Сделал с радостью, потому что она очень крутая. Ну что, давайте попробуем зарядить ее. Вот у нас есть тип так Давайте ее заправим сначала. Вот у нас есть тип да? Вот она. И нам нужно положить ее вот... Открываем крышку, и как видите, у нас тут есть дырочка. Нам нужно надо положить ее. Все, мы положили, закрываем крышкой. Подробно я вам покажу в обзор, в туториале, в туториале, Смотрите, если мы возьмем 5 копеек, у нас поза она не выпадет, ничего у нас не будет. А, нет, походу будет, но ничего, ребят, вот, смотрите, выпало. Суем денежку, и вот тут у нас вылезает денежка. Давайте я вам это продемонстрирую еще раз. Суем ден... монету. Вот как она там падает Эта штучка выдвигается, и это очень классно получается. Давайте я вам покажу механизм. Он очень простой. Смотрите, давайте я выдвину вот эту заднюю крышку. Вот весь механизм. Вот он. Все, больше тут ничего не надо. Вот, ребят. Видите, такой вот механизм. И смотрите, давайте я вам сейчас объясню, как это работает. Вот у нас тут есть дырочка, смотрите, давайте я разберу верхнюю часть крыши, отцепи пока что. вот, смотрите, вот у нас тут есть такая дырочка, и когда мы вот эту детальку вставляем, да, вот, смотрите, дырочку мы кидаем вот сюда вот конфетку, вот в эту дырочку, вот в эту, сейчас, ребят, камера не звук немножко, ну вот, кидаем сюда дырочку, когда монетка просовывает Просовываем, когда монетку, эта штука отодвигается и, та, и этим движением выкидывает в дырку конфетку. И у нас получается, нам выдают конфетку бесплатно. Ну, не бесплатно за монетку. Давайте я верну все обратно. Вот весь механизм, так он заправляется. Так вот, суем заново, чтобы зарядить все так. Это очень легкий, легкий автомат, но собирал я его, я вам скажу, не, не, не быстро. Мне казалось, что он такой сложненький для меня он был немножко, но не, он. потом я помню, что он реально довольно легкий. Ребята, ну на этом наш обзор заканчивается. Хотите туториал, не забывайте подписаться на канал Мистер Ильичек. Думаю, вам понравилось мое видео. Пока-пока.